что такое биткоин, э, что такое этериум, что такое вообще ICO. ICO. ICO, ICO. Сейчас я вам объясню, что такое ICO простым языком. Допустим, я решила сделать себе грудь. Ведь, подходя к зеркалу, я думаю, за что мне достались такие гены. И говорю, ну спасибо, мама. Ну спасибо, мама. Так как денег у меня нет, я собрала их со знакомых. За возможность потрогать грудь, когда я ее сделаю. Так как потом прикоснуться к ней будет гораздо дороже. Это и было ICO. Я понимаю, что надо все сделать на волне хайпа, потому как если скоро все будут с грудью, то цена на потрогать станет мизерной, будет труднее собрать деньги, ведь людям легче трогать уже сделанные сиськи.